Видео будет на тему, как избавиться от запаха в туалете в тот момент, когда мы в нем находимся. Всем вновь привет! С вами Максим Муромцев. Мы на действующем объекте. Это моя квартира. Здесь я делаю ремонт своими силами и показываю, рассказываю, какие примочки я придумываю для себя, чтобы моя жизнь в данной квартире была более комфортной. Сейчас мы находимся в санузле, предыдущие видео были по сантехнической разводке, если кому-то интересно ссылка будет в описании. Сегодняшнее видео будет на тему, как избавиться от освежителей воздуха в туалете. Расскажу про себя, не переношу запахи освежителей, у меня от них начинает болеть голова. Но в то же время, когда ты находишься в туалете и исправляешь свою нужду, как бы ту вонь тоже нюхать не хочется. Так вот, какое решение для этого есть, я вам сейчас подробно в деталях покажу и расскажу. Поехали! Смотрите, у меня это помещение санузел. Здесь идет вентиляционная шахта, вот с этой стороны. За этой стеной у меня находится ванная комната. С нее вытяжку мне тоже обязательно надо делать, чтобы влажности никакой не было. Решение следующее. Вентиляционный канал пластиковый. С того помещения выходит, здесь стоит обратный клапан чтобы в момент, когда работает вытяжка в санузле, она не вбрасывала воздух в ванную комнату. И наоборот. То есть, здесь у меня стоит обратный клапан, потом это все пошло, здесь стоит тройник и уходит в шахту. Тройник у меня с этой стороны. К нему будет подключаться канальный вентилятор с обратным клапаном. Что это такое? Это обычный вентилятор, который встраивается внутрь трубы. А, не внешний с решеткой да а вот выглядит он таким образом кто не знает дальше за ним стоит вот такой обратный клапан это такая штучка которая пропускает воздух в ту сторону и не пропускает воздух в обратную сторону то есть что я буду делать для того чтобы не было запаха в туалете в момент когда ты сидишь по-русски говоря на горшке значит я в канальный я ставлю в шахту вентиляционную вот этот вентилятор с обратным клапаном то есть смотрите еще раз объясню когда у меня э, будет э, идти поток воздуха с ванной комнаты обратный клапан будет в закрытом положении и не даст воздуху с ванной комнаты попасть в данное помещение и обратная история когда отсюда будет воздух идти э, по вентиляционной шахте он не сможет сделать вброс обратно в ванную потому что там тоже стоит обратный клапан Дальше смотрите, решение очень простое, но на самом деле такое тонкое, стоит канальный вентилятор, дальнейшие действия, я взял канализационные трубы, так как они подходят для монтажа вообще всей этой системы, в принципе, и они по диаметру небольшие, я на канальный вентилятор а, одеваю канализационную трубу, она как раз встает в диаметр, четко вентилятор этот встает. Я делал 110-ю канализационную трубу на канальный вентилятор, после чего я сейчас э, армирующим скотчем обмотаю этот участок, чтобы не было никакой вибрации, ну и плюс, чтобы э, не было никакого потока воздуха мимо э, вентиляционной шахты. Следующим этапом я оттуда сделаю отвод и спущу его вдоль стены. Дальше я покажу, для чего все это надо было. Я заранее насверлил пару отверстий в стене, закрепил туда хомуты под 50-ю канализационную трубу, чтобы ее зафиксировать здесь. И теперь я это все дело буду подключать к инсталляции. Смотрите, что я буду делать. У каждой инсталляции есть вот такая труба. Вот такая трубка, по которой вода из бака попадает в унитаз. Я буду отрезать вот, эту, вот этот участок трубы. И поставлю сюда, получается канализационный тройник, который у меня подключен к вентиляционной шахте с канальным вентилятором. То есть у меня отсос воздуха в помещении будет идти не через верхнюю решетку, как это обычно, да, а он будет идти прямо из унитаза, то есть из очага запаха в туалете. То есть саботка унитаза будет идти подсос воздуха сразу же в вентиляционную шахту и запах в туалете. Абсолютно не будет. У меня инсталляция ТЦ. К ней очень хорошо подходят, получается, все переходники с 50 канализации. Я сейчас это все подрежу и соединю. как это работает еще раз чтобы вам стало понятно получается здесь слив унитаза да то есть излив унитаза ободок с воздух получается через эту трубу поступает сразу в вентиляционную шахту вот смотрите я сейчас вентилятор включил беру обычную бумажку вот она у меня здесь держится сейчас я вот можете заметить да сейчас я вентилятор выключу да и она у меня упадет Вот таким, таким вот образом, то есть вот смотрите, вентилятор выключил, таким образом весь запах, который будет в унитазе в моменте скапливаться, он будет уходить в вентиляционную шахту. Все элементарно и просто, но удобства и комфорта, я думаю, от этого будет гораздо больше, чем от того же самого элементарного освежителя воздуха, тем более говорю, у меня на него непереносимость. Ну а если вам понравился данный видеоролик, ставьте палец вверх, пишите свои комментарии, делитесь инновациями, делитесь тем, что вы применяете у себя дома. До новых встреч, пока!